Всем привет, друзья! Сегодня будем делать полезную самоделку из обычных пластиковых заглушек 110 канализационной трубы. Но для начала подготовим заготовки из доски 100 на 20. Дальше все сами поймете. Я продолжу. Вам же желаю приятного просмотра. Все видео будет в ускоренном режиме. Погнали! Как вы видите, получился интересный шкафчик с выдвижными ящичками из заглушек. Туда можно складывать саморезы, биты, сверла, все что угодно, что подходит под этот размер ящичка. Сбоку я сделал дополнительные органайзера из остатков сороковой трубы. Получилось просто и дешево. Потратился 50 рублей на заглушки и 100 рублей на ручки для ящичков. Кусок доски, самореза и морилка у меня уже были, я это не покупал. Напишите в комментариях, как вам такая самоделка.